здоровая ну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 появился новый NPC-персонаж, генерал Пономарев, который будет нам с тобой давать все задания по этим квестам. Здравия желаю, солдат, для тебя у меня есть поручение. Так как ты знаешь, что на кону праздник 9 мая, я решил провести мини-парад для нашего ветерана, который живет в деревне Михайловка. Но я не смогу сам лично это все подготовить, поэтому часть заданий поручаю тебе. Держи от меня документ, в котором прописаны все указания, разрешая приступать к выполнению задания. Удачи, солдат. И генерал отправляет нас тут же сержанту Кривенко, который находится недалеко от здания МЧС. Здравия желаю, солдат. Ко мне пришел приказ от генерала, что тебе нужна машина. Зачем тебе понадобилась машина? Здесь нужно единственный раз ответить правильно. Все остальные квесты будут не связаны именно с ответами на вопросы. Выбираем третий пункт. Товарищ генерал отдал приказ отправиться мне в порт и получить парадную форму. Он выдает нам ключи от грузовика. Садимся в этот грузовик и отправляемся в порт, где нам будет необходимо загрузить из контейнера Три коробки в этот грузовик. Быстренько загружаем и возвращаемся обратно к этому сержанту. Молодец, быстро справился с моим заданием. Теперь у нас есть форма для парада. Держи от меня небольшой подарок за быстро выполненную работу и возвращайся к генералу. Получаем с тобой 25 тысяч рублей и первую рулетку стар. Отправляемся обратно на вычи к генералу и берем завязку на второй квест. Не сержант Кривенко доложил, что ты быстро справился с первым заданием так держать. Отправляйся на выполнение следующего. У нас появляется Недалеко метка на карте, где нас с тобой ожидает майор Клинов. Здравия желаю, ко мне пришел приказ от генерала, сейчас я расскажу тебе, что нужно будет сделать. Тебе нужно отправиться в военкомат к лейтенанту Брунову, он тебе передаст папку с готовой речью для парада. Он нам дает вот такой вот крутой черный гелик. Вводим команду GPS, находим военкомат и отправляемся именно туда. Второй курсант, мне доложили, что тебе нужна папка с готовой речью. Тебе нужно подождать 20 минут, пока я подготовлю папку с этой речью. Тут нас с тобой ожидает первая между квестами. В 20 минут. Ждем 20 минут и возвращаемся обратно к лейтенанту. Забираем нашу папку с речью и возвращаемся обратно к майору. Молодец, ты справился с моим поручением, держи за это награду. В награду мы с тобой получаем рулетку Юссер Карс, также забираем ее через почту. Возвращаемся снова к нашему генералу для получения третьего задания. Вот это да, и с этим ты справился, не зря мне тебя рекомендовали, отправляйся на выполнение третьего задания. Прыгаем в наш черный гелик и отправляем Отправляемся в очередной раз к нашему майору. Давно не виделись, тебе нужны музыкальные инструменты, да без проблем. Отправляйся к сержанту Кривенко за ключами от УАЗа Патриот, загрузишь в него все. Едем к зданию МЧС, подбегаем к нашему сержанту Кривенко, где он нам с тобой как раз таки и выдает ключи от УАЗика. Прыгаем вот в такой вот черный УАЗик и едем по метке на карте «Загружать музыкальные инструменты». Здесь все так же просто, как и с ящиками в порту. Грузим три коробки и отправляемся на сцену которая расположена на центральной площади Барвихи. Здесь, возможно, нам с тобой еще раз придется подождать какой-то КД. Потому что в чате появилось сообщение, что репетиция началась и закончится она у меня почему-то на тесте через 5 секунд. Я думаю, на основе время будет куда больше. Возможно, это будет 5 минут, а возможно, 20. Короче говоря, сдаем инструменты и возвращаемся обратно к нашему майору. Так держать. И с этим ты справился. Держи от меня награду. В награду он нам с тобой дает 40 тысяч вертов и 3 экспы для прокачки уровня. Уровня. Возвращаемся на ВЧ к генералу и берем завязку на четвертый квест. Ты уже приехал, курсант, хорошая работа. Теперь нужно договориться с артистом, езжай на красную поляну к его менеджеру и уговорите его выступить. Едем на КП, общаемся с менеджером, он просит у нас с тобой подождать минут 20, пока он уговорит артиста выступить. Опять же некая КД, которое мы с тобой ждем и после чего возвращаемся к этому менеджеру, где он нам с тобой говорит, что успешно уговорил артиста на выступление. Возвращаемся к генералу и забираем свою награду в награду мы с тобой получаем 25 тысяч вертов плюс один ключик от кейса джаз дует тут же он нам с тобой дает следующее задание где нам нужно добыть с тобой папку с нотами для этого по ходу выступления едем обратно к нашему майору где он нам передает эту папку и говорит что мы должны отвести ее на сцену отправляемся на сцену отдаем папку и возвращаемся обратно к майору ух ты не прошло и 5 минут а ты уже тут держи за это от меня награду довольно простое задание и довольно невысокая награда в размере 40 тысяч вертов. Новичкам, я думаю, будет в самый раз. Едем к нашему генералу и берем следующий квест. Теперь тебе нужно отправиться в 24 на 7 и купить моющее средства Заодно возьми ключи от БТР, они потом тебе пригодятся. БТР, честно говоря, что-то новенькое на Барви Херп Если танки я еще видел в прошлом году, то беттера я еще не видал. Едем в 24 на 7, покупаем средства. В сам 24 на 7 забегать не нужно, достаточно встать на метку. После чего возвращаемся обратно к военной части. Здесь нас с тобой будет уже ожидать тот самый БТР, который нам будет необходимо помыть. Моем бетер и бежим обратно к генералу. Сдаем квест и получаем с тобой в награду еще 50 тысяч вертов. Тут же берем с тобой следующее задание. Нам необходимо отправиться к сержанту Кривенко и заправить тут таки как раз то нам с тобой дают покататься и даже пострелять с танка на барвихе рп что реально довольно круто не знаю скорее всего я думаю нас с тобой на этом танке во время этого задания будет телепортировать в какую-то альтернативную реальность в альтернативные миры карту где нет других игроков а иначе я просто боюсь представить в какую вакханалию может превратиться Барви рп когда все начнут проходить этот квест. короче говоря приезжаем к нашему сержанту кривенко просят нас подождать Буквально пять минут, пока он заправит танк до полного бака. Возвращаемся к нему через 5 минут, забираем ключи от танка и отправляемся в деревню Михайловская к нашему ветерану. Ветерану, для которого вообще была сформирована вся эта движуха. Паркуем танк у дома ветерана, и в чате появляется сообщение, что нам необходимо направиться к полковнику Варшилову, который расположен в военкомате на втором этаже. Через GPS также находим военкомат, отправляемся туда, забегаем в здание, поднимаемся на второй этаж и подбегаем к тому. Самому полковнику. Здравия желаю, курсант! Почти все готово. Твоя задача прокатить ветерана по деревне на танке по заданному маршруту. Тут же он нам дает награду в размере 25 тысяч рублей плюс 5 очков опыта. Мы отправляемся к нашему ветерану обратно в Михайловку. Подбегаем к ветерану. Он говорит, что будет очень сильно рад и счастлив, если он прокатится на танке по деревне. Прыгаем в танк вместе с ветераном и едем кататься вокруг деревни пометка. Можно так конкретно поставить стрелять по домам, чтобы ветеран был еще больше удивлен, рад и сейчас. Делаем кружочек по Михайловке, возвращаемся обратно к дому ветерана. Базарим с нашим ветераном Петровичем, где он нам выражает огромную благодарность за такие незабываемые впечатления. Ну а после чего на этом же танке мы с тобой возвращаемся к нашему генералу Пономареву. Сдаем этот танк, нам нужно вернуться обратно к полковнику Варшилову в военкомат. В военкомат опять же находим через GPS, двигаемся на метку, забегаем на второй этаж и сдаем данный квест за который получаем награду в виде рулетки дженерал и плюс два очка опыта все награды мы с тобой можем забрать через команду слэшбэк верты нам насыпятся сразу на баланс ну и едем выполнять последнее задание за которое мы получим главный приз конечно же к нашему генералу Пономареву. приезжаем он нас просит подождать буквально пять минут потому что он очень занят пять минут ошиваемся на кпп и возвращаемся к генералу за все твои старания потраченное время держи от меня главную награду спасибо тебе курсант короче говоря последнее задание даже не задание Все, что нам было нужно это только просто поошиваться буквально пять минут около военной часть награду мы с тобой получаем новый скин ниндзя Да, в прошлом в своем видеоролике я тебе говорил то что изначально было прописано и планировали добавить какой-то новый аксессуар но я также каждый раз тебе говорю о том что тест сервер на то и тест сервер что это всегда не конечный вариант как выглядит данный скин ниндзя Ниндзя я не знаю, судить будешь только сам. Я абсолютно нейтрален к данному скину, он у меня не вызывает никаких ни негативных эмоций, никаких положительных. Кому-то зайдет, кому-то нет, опять же дело каждого. Для меня я считаю самое главное и положительное в этих новых квестах то, то, что абсолютно любой новичок, новый игрок, который придет на проект, да и старички, могут пройти все эти задания и бесплатно на халяву получить довольно немаленькое количество прикольных рулеток, которые в основном продаются только за дана. Ну и хотя бы один ключик от кейса джаз-дует, это тоже немного мало, а приятно. Но ну, а что ты думаешь по поводу данных квестов и всех этих наград, обо всем об этом пиши, конечно же, в комментарии, я с удовольствием почитаю. Ну а на этом у меня пока что для тебя. Все. Пока.